Большое спасибо, уважаемый председатель, уважаемые участники конференции. Разрешите мне вначале выразить искреннюю благодарность организаторам конференции, и потом продолжит доклад свой. Тема моего доклада уже озвучивали. Если вы обратили внимание, то тема моего доклада не выпадает в русло сегодняшних дискуссий нашей. Мы в основном говорили о дерадикализации. Да, проблема дерадикализации, она очень актуальная. Но я думаю, что в связи с тем, что название «Основная проблема» нашей конференции названа ⁇ Ислам в мультикультурном мире ⁇ по-моему, я выбрал такую тему. Проблема сосуществования культур, в общем, и в частности культур Запада и Востока, она не новая. Данная проблема появилась со времен формирования различных культур в мире. Однако, буквально в течение двух последних десятилетий, эта тема приобрела новое развитие. Этому развитию во многом способствовала публикация известной статьи американского политолога, профессора Гарвардского университета, небезызвестного господина Самуэла Хантингтона столкновение цивилизации». Я просто напомню... Основные э, основы гипотезы э, Хантингтона дело в том, что э, для того, чтобы продолжить свою мысль. Коротко, первое, создастно гипотезе э, Хантингтона, по окончанию эры холодной войны, вместо традиционных идеологических, геополитических военных конфликтов. В международных отношениях будет занимать столкновение цивилизации, которое, как он предполагает, по своему масштабу и последствию многократно произойдет всех то, что было у нас. Второе. Основное столкновение межцивилизационные конфликты наиболее вероятно произойдут между западными и незападными цивилизациями, между мусульманами и не мусульман, между мусульманскими и не мусульманскими странами. И что якобы по э, мнению господина Хантингтона, я просто цитирую его, «Ислам является единственной цивилизацией, которая ставила под сомнение выживание Запада». Конец цитаты. Главным недостатком концепции столкновения цивилизации Хантингтона является, по моему мнению, то, что в ней исторические и фактические материалы абсолютизированы. Автор, делая упор на культурный фактор прежних и нынешних конфликтов, преднамерно перед намеренно упускает некоторые более существенные моменты их возникновения. Поэтому, как справедливо отмечают его многочисленные западные и восточные оппоненты, при внимательном и всесторонном рассмотрении причине возникновения этих конфликтов, ясным, становится ясным, что на деле в большинстве случаев Источниками указанных конфликтов не является столкновение цивилизаций. История развития мировых цивилизаций свидетельствует о том, что различные культуры могут одновременно существовать и без столкновения, конфликта, без борьбы и без войны, о чем свидетельствует история прошлого и настоящего. Архе... История прошлого и настоящего, в том числе Таджикистана и других стран. Археологические раскопки на территории современного Таджикистана, а также письменные источники показывают, что здесь в определенные периоды одновременно были распространены такие религии, как заарастризм, христианство, буддизм, ислам и так далее. А происходившие столкновения между различными цивилизациями, которые имели место в истории человечества, например, крестовых походов, христиан против мусульман и так далее, носили все же временный характер, а не постоянный. Они были, скорее всего, исключением из общего правила процесса развития человеческого общества, а не самим э, правилом. Тому подтверждение многовековая история взаимоотношения между мусульманской и христианской цивилизацией. По словам известного русского исламобеда Петровского, вы знаете его, я просто цитирую его, одно предложение из его статьи, он пишет, что в 7 VII и 8 веках христиане пользовались большим вниманием в мусульманском обществе. В седьмом VII и восьмом веках, в их руках находился значительная часть делопроизводства халифата и так далее. И таким образом и при, же, такая же картина наблюдалась и при Аббасидах, и других, и других. Подобные примеры мирного существования ислама и христианства можно проследить и в последующие века, в средние века, в новое время, новейшее время и так далее. Примером может служить совместное участие и христиан, и мусульман во многих событиях, носивших национально-освободительную борьбу народу Ближнего Востока. Ну, как вы знаете, вы сами очень хорошо знаете, что в настоящее время в так называемые мусульманские страны живут более 5 миллионов христиан и так далее. Некоторая изоляция христианских общин в мусульманском мире, которая происходила под давлением крестовых походов и по мере усиления традиционалистических тенденций в мусульманском обществе, в XII-XV веке, с образованием Османской империи с xv веков и так далее и тому подобное, иногда, к сожалению, приводили к религиозному, к религиозной вражде, к конфликту, прежде всего, но эти конфликты прежде всего носили социально-политические, а не религиозные характеры, как прежде всего, в те времена принимали религиозную окраску и не носили, ни в коем образе не насили характер столкновения цивилизаций. Если по Самуэлю Хантингтону столкновение цивилизаций будет происходить там, где между ними существует линия разлома, то есть различия, то как утверждают авторитетные специалисты, по исламу и христианству, между исламом и христианством есть общее, больше общего, чем между ними и другими культурами. Например, между исламом и буддизмом, между исламом и конфутизмом. Наоборот, большее сходство наблюдается между исламом и христианством. По утверждению известного таджикского исламоведа Шерзода Абдуллозода, я цитирую, Протворечия, которые существуют между исламом и другими монотеистическими религиями, являются очень незначительными. По основному вопросу богославия, тагид, ислам с христианской и мигдейской религиями не имеет существенного различия. То есть все три религии являются монотеистическими. К тому же, Ислам признает и почитает пророков Моисея, Иус, Иисуса, а также все священные книги этих религий, Талмуда, Евангелия, как небесные книги. Можно очень много говорить, я сокращаю. К великому сожалению, вопреки этой исторической правде и логике развития человеческого общества, ряд современных политологов и политиков особенно... В этом усердствуют западные авторы. За два последних десятилетия все чаще стали говорить о возрастающем угрозе ислама западному миру. В их числе, конечно, не везет, вот, автор э, идеи столкновения цивилизации, господин Хантингтон, который объявил, ислам как радикальную религию, и констатировал в этой статье и книге своей, что границы ислама являются кровавыми. Хорошо, но не будем из этого сказать, мы знаем уже, в чем состоит суд концепции Хангингтона, но из российских авторов тоже иногда появляются люди ну, наподобие некий Малишева. Во всей услышании заявляет и пишут, якобы, я цитирую его, «Исламский мир, якобы, открытий и очевидный враг всей западной системы». Конец цитати. Вот западных исследователей и политиков беспокоили процессы национального самосознания и самоидентификации, которые начинались именно в это время. Но никак не связаны э, э, с исламом. Обычно западные политологи и политики в подтверждении своего тезиса об угрозе ислама ссылаются на известные конфликты мусульман и христиан в Боснии и Герцеговине, на Нагорном Карабахе, Ливане, Чечне, Палестине, Кашмире, Циндзяне а также на события, происходящие в Таджикистане в 90-х годах, и на войну с Ираком, ну теперь в Сирии. Однако конкретный анализ каждого из названных конфликтов показывает, что они все без исключения произошли не из столкновения цивилизаций, различных цивилизаций, а из геополитических интересов противоположных сторон, кто замешен в этом. Опасность тезиса о фатальной неизбежности столкновения между исламом и западной цивилизацией заключается в том, что, во-первых, подталкивает сторон к конфликту, а, во-вторых, стимулирует радикализацию исламского мира, что крайне нежелательно. Это лишний раз убедительно доказывает, что Запад, все еще не имеет четкой, продуманной позиции в отношении мусульманского мира и ислама. Нам необходимо отличать ислам как религию и цивилизацию от ислама политического и политизированного, которые используют в своих корыстных и конъюнктурных целях те или иные политические силы. Я на этом заканчиваю. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Вопросы? Да, только коротко, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста, говорите. Комментарий и вопрос. Комментарий, теорию хантинга опровергает и крымский опыт сосуществования трех аврамических религий. И исторически до нас дошли, сейчас мы свидетели, видим и знаем архитектурный комплекс Старого Бахчисарая, Старого Кезлева Евпатории и Старого Симферополя, когда на одной небольшой территории очень близко друг к другу расположены культовые здания трех конфессий, представленных в Крыму – ислама, православия и иудаизма. А вопрос заключается в том, скажите, пожалуйста, общеизвестно, что в Таджикистане очень четко выделена региональная, региональная составляющая Северный Таджикистан, Южный Таджикистан, плюс ко всему влияние, деструктивное влияние Юга Таджикистана на Север, на Хаджент, на Хаджент и Хаджинскую область. Скажите, пожалуйста, как сейчас дело обстоит и какие меры преодолеваются для преодоления регионализма в Таджикистане? Спасибо. Большое спасибо, хотя вопрос не, не непосредственно не касается моего доклада, но раз Вы задали, в Таджикистане, слава Богу, сейчас хорошо с этой точки зрения. Дело в том, что и юг, и, и север сейчас, если были раньше разъединены, не было географического соединения, то сейчас туннели построены, дороги построены. Раньше, если я из, из севера Таджикистана, из Пинджикента, рядом с Амаркандом, я должен чтобы родители увидеть, я должен был через Узбекистан поехать и к своим родителям, например. А сейчас у нас и туннели, туннель Анзовский, туннел Шахританский, дороги построены в севере и юге. Но вопрос остается, к сожалению. Вопрос остается, это беда не только таджиков в Таджикистане, это беда Народов Афганистана тоже они разделяют на север, на это. Корея разделяет на север, на это и так далее. Это беда многих восточных народов, к сожалению. Так что, когда в Крыму появятся хорошие, качественные дороги, у вас все будет тоже хорошо. Давайте ближе к теме, пожалуйста. И поскольку традиционно для нашего форума Участие Бундарисов, то слово предоставляется Шахивали Рустему Хазрету, ректору Медресе Ак Мечеть, набережный Республики Татарстана, И тема его доклада опыт набережной Челнинского Медресе ак мечей с дерадикализации молодежи. Уважаемые делегаты конференции, мир вам миллисаллаха и его нескончаемых благах, салям алейкум. 90-е годы прошлого, прошлого столетия были годами изменений, существующего строя, идеологии, уклада жизни и преобразования всего имеющегося за 70-летнего существования советской власти. Если эти годы в России несли с собой изменения коммунистической идеологии, то в регионах они сопровождались пробуждениями национальных и религиозных чувств и нести с собой еще и националистическую и религиозную радикализацию всего народа, особенно молодежь. Идейным руководителем националистического радикализма молодежи была организация Азатла под общим руководством Татарского общественного центра. А как религиозного радикализма были импортированы извини, организации, как Таиба, Хайатул и Гаса и другие. Радикализм нельзя рассматривать сугово исламским. Он отно относится ко всем религиям и политическим течениям, и нельзя игнорировать им, считая его лишь идейного теоретического обоснования политического действия. Сужая радикализм рамками ислама, можно только усилить его, а это в свою очередь может привести к исламскому экстремизму которые наблюдались на Кавказе, Москве и в некоторых регионах России, в том числе и в Татарстане. Несмотря на все трудности, мы, в общем, нам удалось сохранить мир в регионах и в целом в государстве. В эти буйные, неспокойные 90-е годы пробуждалась духовная самосознательность в Казани, Набережных Челнах, Уфии и других городах где компактно проживали татары, организовались первые религиозные учебные заведения, мусульманские медресе. В эти медресе были приглашены преподаватели из арабских стран, из Турции. Никто не проверял, с какой целью они приезжают к нам, к какой правовой школе они относятся. После атеистической коммунистической идеологии... Для молодежи, которые только-только встали на путь ислама, они были чуть ли не самим пророком. В 1994 году я был назначен ректором на Набирно-Хилинске Медресе-Юлдос, и работал на этой должности два учебных года. В это время Медресе считался одним из престижных. Несмотря на то, что в Медресе преподаватели были из арабских стран, за время моего руководства Шакирды не выезжали воевать в го горящие точки и не занимались взрывами домов и разных объектов. Тогда я уже в течение шести лет был говоря современной терминологией, практикующим мусульманином, придерживающим масхаба и имел твердое представление о правовых школах, поэтому смог контролировать ситуацию. В эти годы в нашем городе еще живы были аксакалы, получившие знания в даревольтенных медресе, которые хорошо разбирались в религии. Для них иностранные преподаватели не были пророками, и они говорили, то, чем приехали арабы, не соответствует нашему масхаву, и это приведет к смуте. Время показало, они были правы. Пока наши диды были живы, чуждые нам взгляды не смогли распространяться в таких масштабах, масштабах, как сегодня. Работая директором, я видел, как иностранные преподаватели далеки от того, чего мы от них ожидали. Я требовал от них одно, но получилось совершенно другое. Они финансировали Медреса и поэтому хотели работать по-своему. Не понимая ничего в религии, татарский общественный центр поддержал, поддержал их, и мне пришлось уйти. Освободившись от меня, Медресей Елдос полностью перешел в руки арабских миссионеров, и уже потом он прославился на всю страну, оттуда уехали воевать в Сесню, взрывать Москву, газопровод Кукмары и так далее». Раз, разочаровавшись всего этого, я совсем хотел уйти из религиозной работы, хотел остаться простым мусульманином и инженером-технологом на Камазе, но Аллах распорядился иначе. В том же году, то есть, то есть в 1996 году, я стал имам Хатыбом и э, мечте и директором женского мадреса Танзиля. В это время только в Наберных Челнах было пять лицензированных мадресе. По престижности мы занимали последнее место, ведь в других мадресах преподавали турецкие и арабские преподаватели. К этому времени я уже знал иностранных преподавателей, каждого и в них не видел ничего благого для моего народа. С другой стороны, они были хорошими людьми. Несмотря на все это, то есть на свое незавидное положение, я Довольствовался своим последним местом по признатирности э, учебного заведения и потихоньку начал навести порядок в учебном процессе, привлекал советских ученых, профессоров, докторов и кандидатов наук с наберно чернинского государственного педагогического университета, наберно чернинского института Казанского приборского федерального университета и других вузов города. Начал комплектовать преподавательский коллектив из своих соотечественников. После печальных событий, произошедших с выпускниками Медресе-Юлдос, их преобразовывали в женскую, а нас в мужскую и переименовали на ак -Мишин. Если в Медресе-Юлдос финансированием занималась арабская сторона, то здесь до моего прихода бывший имам Хатыб дал на аренду почти все задания частным предпринимателям и арендная плата покрыла все расходы. И здесь уже свои условия диктовали они. Я от таких методов финансирования отказался и начал обучать своих этнических татар, а их пожертвования были финансированы вместе в Мадресе. У нас религия отделена от государства. По-моему, она должна быть отделена и от всех ИПА, ЩЕПА и так далее. В первую очередь по финансированию. Хотим этого или нет, поговорка у кого деньги, тот заказывает музыку, в любых обстоятельствах иметь силу. У нас теперь музыку заказываем мы сами, и за свои действия отвечаем сами, и посторонних заказов не принимаем. Мы открыли вечернюю и заочную форму обучения, смогли собрать большинство горожан воскресной школы. На сегодняшний день в Медреса обучается всего 256 студентов, а в воскресной школе в 78 группах 1200 человек нашего города. Медресе имеет актовый зал на 170 человек в студию, свой канал в Ютубе. Мы ведем онлайн-передачи от пятничных проповедей, снимали короткометражные фильмы о мечте Медреса Кмешт и об истории татарских духовных учебных заведений и деятельности видных мусульманских ученых юго-восточного Татарстана 18 начала 21-го веков, были организованы и посвящены семейным ценностям круглые столы, как идеальный муж, идеальная жена, роль женщины в семье и так далее. Были представлены театрализованные исторические кулинарные шоу «Ханский стол», «Мудрые ханбики». Проводим детские конкурсы по рисованию, спортивные соревнования для молодежи города. Все это можно увидеть на нашем сайте и ютубе. В прошлом году мы открыли музей «История татарского мусульманского просвещения», который посвящается дореволюционным медресам Юго-Востока Татарстана – преподавателям, преподаваемым учебным пособием и образовательной деятельности этих мадресе. Ученики и студенты вузов нашего города – постоянные наши гости. Мы четыре раза проводили научно-практические конференции на тему «Роль ислама в стабилизации социальных процессов». Из них два последних были международными. В конференции, которая проходила 18 марта этого года, присутствовали религиозные и светские ученые из шести стран мира – и пяти городов России, из них 13 профессоров, докторов наук, 27 кандидатов наук. Из материалов конференции мы выпустили объемные сборники, последний из них был включен в РИНС, и сегодня им может пользоваться любой интересующий человек нашей планеты. В марте этого года собираемся проводить третью международную научно-практическую конференцию Иншалла. В прошлом году наша мадресе окончило 52 студента в города Набирной Челны. И в близлежащих районах в воскресных школах в основном преподают наши преподаватели. Если когда-то я довольствовался своим последним местом по престижности учебного заведения даже в пределах города Набирной Челны, то сегодня наша адреса считается от, уже одним из ведущих религиозных учебных заведений в России. Итогом нашей работы является то, что из-за правильной политики, проведенной коллективом Мадресе, сегодня город набережной Челны спокойный. А ведь, как я в начале своего вступления говорил, когда-то город кипел, и оттуда шли кадры во все горячие точки планеты. Я не скажу, что у нас сегодня никаких проблем нет, но сегодня Набиржной Челны далеко уже не город 90-х годов. Успокоиться, наверное, рано. Если ранее список террористических организаций, оказывающих влияние на радикализацию молодежи, ограничивался несколькими группировками, как Таблик, хизбут Ахрир и Имарат-Кавказ, то сейчас этот список может быть пополнен еще большим количеством группировок, стоящих, строящихся на идеях ИГИЛ. Все эти террористические организации делают ставку преимущественно на работу в молодежной среде, где подрастающие поколению внушают ложные идеи вооруженного джихада против действующей власти. Сейчас время интернета, и интернет надо заставить работать на нас. Иначе он будет работать против нас. Мы должны противопоставить ложным представлениям обе с вами правильное, нескаженное представление, как оно было способно нашему любимому пророку. Ради радикализм, как тихие против традиции и жизни. Жизненного устоя исходит из неправильного понимания, неправильного предпос... преподносения другим и неправильного использования религии. Поэтому призывом к исламу должны заниматься самые мусульмане, а не исламовиды или структурные единицы, которые не являются практикующими мусульманами. Исламом нельзя управлять, как управляются политические партии. Это приводит к обострению отношений между людьми и появлению терроризма. Мы своей работой доказали, что ислам действительно религия мира и добра. То, о чем я говорил о своей работе, это лишь видами сейчас айсберга. О а подводной части судой разборки с разными течениями, кропотливая работа в мечети и с утра до ночи, в моем случае это в течение 25 лет. Здесь нет такого понятия, как авось пройдет. Всевышний Аллах в священном Коране говорит «в религии нет принуждения». Мы никого не должны принуждать, а достичь своей цели своим личным примером и убеждением, как это делал наш пророк Мухаммад да благословит его Аллах и приветствует. Религия должна быть свободна от политики. С первых дней работы я поставил перед собой цель, чтобы медресе, не допустить политику. Мы ни разу не выходили на митинги, демонстрации, ни разу не участвовали в мероприятиях, организованных той или иной организацией. На сегодняшний день в набережных чернах религия не политизировалась, и поэтому обстановка спокойная. У нас свои мероприятия, лекции и проповеди, где мы основное время уделяем на нравственное воспитание и веротерпимости. Потому что одним из основных причин распространения радикализма является отсутствие у людей нравственности и веротерпимости. У нас воскресная школа не ограничивается одним-двух-трехгодичными курсами. Если человек пришел в мы стараемся его не отпускать. Человек отучившись в мечети два год, два, а потом бросивший учебу, становится легкой добычей для разных сект и течений. Человек, человек побывав в мечети, должен покинуть его стены, будучи спокойным, удовлетворенным и желанием еще раз прийти обратно. Мещит должен быть не только местом поклонения, а также местом воспитания людей. Мы религиозные обряды проводим не в мечети а в домах, потому что э, дома, где все э, члены семьи присутствуют, в нашей проповеди служат все члены семьи. И это укрепляет семью, положительно влияет на воспитание детей. В крепкой, воспитанной семье никогда не вырастают дети террористами. Зерно радикализма сажается дома. Потом, только попадая в руки разных организаций и интернета, он вырастает до нужной степени. Я в своем выступлении хотел объяснить причины возникновения радикализма, о профилактике и возможности борьбы с ним на примере мечети медресе ак -мещеть. Мы же смогли в набережных силах изменить ситуацию, которая вначале казалась невозможным. Значит, можно повернуть ситуацию в положительную сторону. Наш опыт, наверное, все-таки заслуживает внимания. Спасибо за внимание. И действительно, зная ситуацию в набережных Челнах там на протяжении лет 20, ситуация была очень тяжелая. Это 2000 год, это когда заходишь и... Непонятно даже, что хуже, когда молодые девушки – это будущие матери, притом зачастую это одновременно и будущие воспитательницы детских садов, и учительницы начальной школы, говорят, какой их редин, какие татарские традиции. Вот Саудовская Аравии это райджанат, а у нас, так сказать, гиена джаханам. Вопросы? Ну, я думаю... Можно задать вопрос? Да, кратко только. Ага. Хадрат, скажите, пожалуйста, салям во как вы работаете с ребятами, которые освобождаются? Ну, как которые всеми? принимают ислам, Нет. там у вас работать поставлено? Ну, как в семье работаем, как обычно, мы не делим. Мы работаем с инвалидами, с инвалидами тоже так же, как обычным, потому что они, если на них отдельные внимание начинаешь уделять. Как бы, получается, отделить их? Этот. Они должны воспитываться в этом э, коллективе, в нашем, мусульманском. Они должны вливаться туда. Не так вот отдельно. Вот ты э, в тюрьме сидел, значит тебе такое должно быть. Моя мне не должно быть такого. Долж... С мечети там их... Этот, а... Отдельного нет. Отдельного Приходят нет. Приходят ко всеми. Как ко всеми этими. Ну, это у органов свои проблемы там. Как они? этот? А в мечети у всех всем одно э, однако, э, требования... И спрос одинаковый у всех, кто приходит. И к нам собирается вот, не только на берегах в Татарстане, наверное, тысячи человек, со всего Татарстана, наверное, столько нет. Я просто к чему говорю, в смысле лишения свободы, в основном ребята выходят, это те, которые там за экстремизм были осуждены, там, или... Немножко все равно в исправительных колониях, в общем, взять, если по России, у ребят немножко вот по отношению, допустим, к масхабам, у них там где-то там аминь, там кричат, или там руки поднимают. В этом направлении как работаете? С мечети есть у нас, вот, к сожалению, такие плачевные моменты в районах, где там есть даже хазраты выгоняет этих ребят с мечети. С ними вы, вот, с такими как работаете? Хотелось бы услышать. Я, конечно, бывает, я выгоняю. А выгоняете? Выгоняю. Ну, тех, которые мне не подчиняются. Я им говорю, вот приходят, они говорят, вот я вам откровенно говорю, в мечеть говорят, это дом Аллаха. Я говорю, согласен, это дом Аллаха. Ну, вы этот мечеть Аллах меня поставил. И вы должны подчиняться мне. Вы для чего приходите в мечеть? Спрашиваю, вопрос задаю. За читать считать и подчиняться имаму. Так? Подчиняйтесь, приходите. Никаких... У нас даже шииты ходят в мечеть. Нормально ходит, нормально. Я даже фитов не выгоняю, не то что этот Вахавитов или кого-то там этих. Приходите, нормально. Нормально будете ходить, нормально ходите. Если не подчиняюсь, не приходите. Значит, вы, у вас цель другая. Хазрат, а, еще вопрос. А, помощь... вас, я еще раз скажу. Вот они когда уходят, потом, у нас же есть другие мечты, там. ходят, ходят, потом приходят ко мне. Я говорю, а что пришел? Этот. А, Хазрат, говорит, устал там, говорит, у вас спокойно, говорит. у вас отдыхаю. Хазрат, еще Хазрат, еще вопрос. А, помощь в чем заключается у вас? Какая помощь? Ну, ребята, вот, которые приходят, а, помощь. А, я сам занимаюсь реабилитацией бывших осужденных. А, мы встречаем, трудоустраиваем. Только садака, только пожертвования. Ну, сейчас государство для МДС, конечно, государство для виз немножко. Но там э, с одеждой, э, продуктами этими нет, не помогаете, не поддерживаете, нет, да? Нет, у нас э, нет, не поддерживаем. Мы медреса держим. У нас в МДРС немало расходов. Поэтому... Возможности я не имею, нет. Я, возможности да, нет, да? Возможности нет. А потом э, это вот, даже в э, 2000-е годы, наверное, даже если раньше мы собирали, хотели собирать э, у людей старые одежды или там новые, чтобы и раздавать. Приходит, при, приносит, а никто не забирает. У татар нет такой проблемы. Русские они э, и привозят и собирают у русских нет такой. У татар такого нету. Поэтому э, После меня другие мечты пытались там этим делом заниматься. Тоже не получился, тоже бросили. Ну, это где-то э, не в мечетях, наверное, в других местах, наверное, надо заниматься, специально такие-то пункты должны быть, наверное, не мечети. Нет, мы занимаем, собираем. Нам как раз для нас мечетих собирает. Ну, — да. Можно маленькую но, просьбу. У нас но, задаются вопросы, и ничто не мешает вам. — Все, все. Ван, хорошо, спасибо. — В конце всем, концов, между я заметил, но мне 2000 километров, Дарь а только звезда. Хорошо. — всем, Всеми делами мы не можем заниматься. Угу. В одном мечте. Мы организовали этот, как вот э, э, Айра Юрьевич сказал, э, боролись против радикализма, всеми этим занимались, но остальными нет. Как можем так занимаемся? Хорошо. Спасибо. И я еще раз повторяюсь, мы не можем, так сказать, обсудить здесь все. Мы собираем людей, обсуждаем проблему. Каждый может подойти каждому, тем более, так сказать, все эти адреса, они открыты на самом деле. Да, и одним из соучредителей нашего мероприятия выступает Академия наук Татарстана – и слово предоставляется Патиеву Ренату Фаиковичу, город Казань, Республика Татарстан, кандидат политических наук, директор Центра исламовических исследований Академии наук Республики Татарстан а тема его доклада проблема дерадикализации, научные и практические аспекты». Uh -huh. Единственное, и ему и последующим ораторам, если это будет не 15, а минут 12, было бы хорошо, потому что хотелось бы выслушать всех. Пожалуйста. Uh -huh. Большое спасибо, Андрей Юрьевич. Ну, я прежде хотел бы вернуться частично к теоретическим таким концептуальным контекстам, которые в том или ином виде прозвучали, но вот мне показалось, за все наше время общения, в общем-то, большинство докладчиков как бы, таким образом проецируют ситуацию, что вот у нас есть радикальные концепции, они вот влияют на определенную группу, да, и, собственно говоря, Итоги мы имеем э, радикализацию. Хотя я скажу такую парадоксальную вещь, проводя э, ну, исследования, в первую очередь глубинное, э, я прихожу все больше и больше к выводу. Я уверен, что мы этот тезис обоснуем, что, как ни парадоксально, сначала происходит социальная радикализация людей, да, а потом уже начинается индоктринация. Вот здесь у Ирины Викторовны этот тезис так частично прозвучал, и у Ильдар Шемильевича все-таки это нужно понимать. Иначе мы весь вопрос где собственно говоря, говоря, не разберем и не поймем, как же нам идти этим путем. Конечно, безусловно. Сегодня большое количество факторов, которые влияют на процессы радикализации, это и процессы урбанизации, связанные с распадом традиционного общества, да, связанные с миграцией, переездом из периферии в крупные урбанизированные города, да, где люди начинают ощущать себя не очень комфортно, не очень уютно, и в условиях разрыва традиционных связей им нужны некоторые компенсации. Большое количество людей втягивается в... в в Эти структуры радикальные, в том числе из неполных семей, опять-таки криминологи это все точно отмечают, да, неполная семья, особенно для мальчиков, да, которые там еще и мама авторитарно вдруг воспитывает. Как ни парадоксально еще интернационализация вот семей, конечно, это положительный фактор, безусловно, но есть обратная сторона медали, да, дети из интернациональных семей очень часто имеют конфуз идентичности, да, и при этом конфузе идентичности необходимо некое экзистенциальное понимание, кто я такой, когда я вроде и не русский, не татарин и так далее. Поэтому иногда другие идентичности становятся, я истинный мусульманин, который борется после всего вот этого ужаса и кошмара, который представлен в современном мире. Тем более, безусловно, что процессы глобализации, они все больше и больше ставят вопросы морально-этического характера, да, когда э, э, запрещают ношение хиджаба, э, но раз, при этом там, разрешают э, однополые браки, э, нарко э, легкие наркотики и прочее, прочее, независимо от того, как мы к этому будем относиться, большая часть людей традиционно из мусульманской культуры это не воспримет э, положительным образом. Хотя есть такой некий миф, что вот ради... Э, э, э, ну, он часто в СМИ транслируется, что вот живет-живет человек, вдруг бабах, вот, значит, он кого-то встретил, попал под влияние идеологии вдруг очутился в радикальной группе. Это достаточно большой миф и заблуждение, потому что при исследовании вот, нашего контингента, это в основном люди, которые были осуждены, те, которые освободились, те, которые продолжают находиться в тюрьмах. И в местах заключения. В общем-то, здесь вопросы следуют. Значит, вы плохо копали и чего-то не поняли. Потому что человек должен попасть в стрессовую ситуацию, прежде чем присоединиться к этой радикальной группе и э, проявить свои экстремистские диалеристические наклонности. И там совершенно разный да, характер. Может, это там Мама с папой развелись, там, жена загуляла, там, э, имущество не поделили, там. Или как у нас, да, там, мама, там, вот, сын запил, сейчас я вот пойду, там, к соседу отведу, тут он на истинный путь его поставит. Вроде действительно, и пить перестал, да, но все закончилось вовлечение в террористическую группу. Поэтому здесь достаточно... Много всех этих вопросов, и здесь действительно стоит вопрос, а каким образом мы всему этому будем противодействовать, да, какого образа методологии, концепты, технологии применять. Конечно, сегодня очень много говорит об идейном противодействии идеологическом, и здесь уже об этом неоднократно было сказано, хотя я должен отметить, что когда мы поднимаем вопросы идеологического противодействия, в основном все сводится к концепции, нам нужно правильно проинтерпретировать вот джихад, что это такое? И такфиры. Вот мы вроде как бы там в большинстве случаев всего… Хотя на самом деле там целый вопрос теологического, блок теологического характера. Допустим, вопрос трактовки современной джагилии, когда зачастую традиционным мусульманами современный мир интерпретируется как некая джагилия, общество, варварство, язычество и так далее. И вот и вопрос, допустим, веры вер, и раскаяния, иман ватаба, да, когда ты вот сидишь, человек, вот он засужден за уголовное преступление, причем он признает, да, я убивал людей, все вот. а ты будешь за это в судный день отвечать? Ну, вы знаете, вот есть же хадис, вот, что, вот те, кто жил в эпоху джагилии, вот мы же практикующими стали, мы от этой джагилии ушли, мы теперь истинные мусульмане. Я теперь праведный человек. Это вы там вы тут какой-то там джагель свалились там, с неба, задаете мне вопрос. А я истинный праведный человек. Да? И когда чувствует такая морально-нравственная детерминация да, при таком мировосприятии, миропонимании, это уже не идеология, это мировоззренческие вопросы. Я уже не говорю, там, допустим, о вопросах предопределения. Да? Потому что такдиры это теология, один из самых сложнейших теологических вопросов ислама. На основе, собственно говоря, спора вокруг этой идеи там возникли целые богословские школы. А там в примитивном итоге, да, говорит, вот вся твоя жизнь, да, вот так получилось у тебя, так это ж такдир Аллаха, ты людей убил, да, так это ж тебя Аллах испытывал, это вот это проведение, да, ты нас встретил, так это же такдир Аллаха, вот мы мышь теперь вот, давай вот бери автомат и вперед или бери там и иди вперед убивай, это тоже такдир Аллаха, поэтому вот в этом вопросе, конечно, э, ну я честно признаюсь, мусульманское духовенство пока еще не до конца понимает целый ряд вот этих концептуальных серьезных теологических вопросов их интерпретацию и так далее. Я более того скажу, даже психология, вот мы тоже говорили о психологическом уровне и так далее. Это все хорошо, это надо делать. Но вопрос в том, что сегодня нет ни одной реально кандидатской диссертации по особенностям религиозного сознания мусульман, там, мусульман-неофитов и так далее. Их просто нет, потому что никто не хочет там лезть, потому что это действительно очень сложные междисциплинарные исследования, которые там в том числе и вопросы теологии должны затрагивать. В этом отношении здесь... Большое количество. И все-таки, да, даже при всем этом, если мы, допустим, воспитаем богословов, психологов, которые будут во всем этом разбираться все это может оказаться совершенно бессмысленным и ненужным, если мы не пойдем поймем одного факта. Я вам уже упомянул, что все проблемы, как правило, начинаются в семье. да. И вот Алия Маратовна, наша сотрудница, она еще будет наверное, об этом рассказывать. И, в принципе, вопрос дерадикализации он также связан, в первую очередь, с определенными социальными технологиями и контекстами. Можно очень долго там, вытащить человека из Джамата, идеологически его убедить, там, или он выйдет из тюрьмы, да, там уже решит стать на праведный путь. Но если он в итоге не найдет того, что называется референтная группа какой-то социальной, которой, где он будет чувствовать поддержку, где он будет находить понимание. Да? Если этой группы не будет социальной, э, э, референтной, да, то все наши попытки, политико-идеологического, психологического и другого, они будут бессмысленны. Потому что вот как у нас по тюрьмам уже случается. Вот человек из тюрьмы возвращается, да, он там в сложной ситуации психологическое стрессово находится. Против, ну уходит, ему зачастую просто пойти некуда. И радикализация вот, – это уже итог того, что он не может нормально ресоциализироваться уже на свободе, а не потому что он в тюрьме сидит. Зачастую это происходит именно так. И здесь, конечно, очень важен деятельность, во-первых, самих мусульманских общин, да, которые должны все эти вещи, в общем-то, понимать и там, э -э участвовать просто в целых вот этих технологиях социального конструирования. И кроме того, конечно, некоммерческий сектор. Я должен сказать, что я понимаю сегодня права, защита, права человека, там, защита, все это очень важно. Я даже разговариваю с представителями правоохранительного блока, я это вижу, что они сами как бы... Но у нас зачастую деятельность некоммерческого сектора сводится к совершенно политизированным вещам. Понимаете, когда лучше вот выйти, там, рассказать о том, какой кровавый режим, гобня и так далее, написать какой-нибудь там толстенный бюллетень, отправить его в Брюссель и считать, что все дело сделано. К сожалению, это еще ничего не решает. А идти туда, работать с этими людьми, да, работать с этим контингентом, там, понимаете, я полагаю, славы, там, там жертву режима ты не получишь, к сожалению. Да. И здесь вот эти вопросы все-таки деполитизации некоммерческого сектора. И все-таки, когда мы не будем, да, там, гражданскую активность путать с политическим, это тоже очень важно. Потому что нужно заниматься, ну, реально делом, да, а не спекулировать на многих вопросах, которые имеют место быть, я никоим образом не говорю о том, что с правами человека у нас там все хорошо и замечательно, но э, я думаю, все-таки работа некоммерческого сектора заключается в нескольких иных э, вопросах. Спасибо большое. Спасибо большое. Вопросы. А тогда мы продолжаем, так сказать... Специалисты Центра исламовических исследований предоставляется слово Менгазовой Оливье Маратовне, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Центра. А тема «Преемственность поколений в семье как фактор дерадикализации молодежи». Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня уже не раз было упомянуто о том, что семья очень важное значение имеет для дерадикализации в том числе. И вот мой аспект – это преемственность поколений в семье, аспект исследования. Мы знаем, что известно, извечные проблемы отцов и детей, преемственность и конфликт поколений определяют как позитивные, так и негативные проявления в социальной жизни, которые в конечном счете влияют на социальные самочувствия. Преемственность – это важная связь между прошлым, настоящим и будущим. И с помощью преемственности от старших поколений младшим передаются семейные традиции, культурное прошлое, социальные ценности. Если традиционные общества развивались постепенно, с замедленными темпами, опираясь в основном на опыт старших поколений, на принцип паттерна, «делай как я», на тотальный контроль за поведением молодых со стороны Общины, умы, соседей и расширенной семьи, то современная техногенная цивилизация не оставляет времени на усвоение, интернализацию семейных традиций, делая жизнь молодых во многом автономной, а их поведение анонимным формируя социальную дистанцию между поколениями. Это мы видим, например, в том, что если ранее культура не делилась на взрослую и молодежную, например, независимо от возраста, все выполняли определенные ритуалы, обряды, там, песни одни и те же, слушали одну и музыку, то теперь у современных отцов и детей появились серьезные отличия в ценностных ориентациях, в моде, в способах коммуникации и даже в образе стиля и понимании смысла жизни в целом. Эти отличия э, у молодого поколения не, про, не появляются, как ранее, в качестве протеста старшим, а навязываются извне чужой семье средой, например, СМИ или интернетом. Молодые люди, сутками пользующиеся гаджетами, предпочитают коммуникации в социальных сетях больше, чем общение с родными и обречены на ослабление или даже потерю и разрушение семейно-родственных связей. И... Э, Важное значение в процессе социализации имеет передача молодому поколению семейных традиций, которые неразрывно связаны с этно-конфессиональной спецификой каждой семьи. Мы анализировали эссе студентов технических специальностей КНИТУКАИ, в которых молодые люди описывали свое отношение к этническим традициям и религиозным обрядам. Результаты нашего исследования, конечно, не претендуют на репрезентативность, но все-таки определенные тенденции можно выявить в этой совокупности, тем более одни часть нашего общества. Студенты в целом не отделяют этнические и религиозные традиции и обряды. И в качестве семейных этнических традиций большинство студентов указывали празднование религиозных праздников. Курбан, Байрам, Ураза, Байрам, Гаид. И мусульманских обрядов и обычаев, в биобитуе и сын никах, чтение намаза бабушками, неупотребление свинины, раздача садака, проведение маджлицев, поминок по, через 3-7-40 дней после смерти. И среди наших респондентов, также, в общем-то, как и в целом в РТ, можно проследить несколько тенденций. Во-первых, молодежь перенимает религиозные... Традиции родителей, которые в разном, объеме, родители в разном объеме соблюдают религиозные традиции. Например, были такие высказывания. «В моей семье выполняются почти все национальные и религиозные обычаи, их довольно много. Все это позволяет знать, кто ты есть на самом деле. К тому же это весело и увлекательно». Или же отношусь с уважением и почтением, так как считаю, что это семейная традиция и нужно ее соблюдать. Вот можно предположить, что данная группа имеет определенный, ну, назовем его, религиозный иммунитет и в большинстве своем не последует за псевдоисламскими идеями, поскольку в их семье так не принято. Срабатывают механизмы преемственности поколений. Вторая тенденция. Молодые люди не разделяют традиции родителей. Здесь, например, были такие мысли у студентов. «Основная масса религиозных обрядов соблюдаются в семье, но у меня к ним совершенно равнодушные отношения». Не соблюдаю и не придерживаюсь каких-либо традиций, так как считаю, что они не были переданы родителями в той или иной мере, чтобы пользоваться ими. Вот По нашему мнению, данная группа молодежи может находиться в группе риска в случае манипуляций и убеждений псевдорелигиозных идеологов, поскольку азы религиозности в них все же заложены родителями, а развивать ростки могут и посторонние лица. Третья тенденция: молодежь не перенимает религиозные традиции родителей, поскольку таковых семейных традициях не имеется. Например, были такие. Например, студенты писали следующее: мать проявляет эгоистические взгляды, но к обрядам относится толерантно, поэтому, когда мы попадаем в среду родственников, мы выполняем их для приличия. Данная группа, по нашему мнению, тоже может находиться в зоне риска, поскольку они представляют собой табула раса в религиозном отношении, и в них радикальные проповедники могут заложить любые идеи. И четвертая тенденция. Молодые люди принципиально не соблюдают этнические традиции. Например, писали «не выделяют себя и свою национальность как-то по-особенному, это ничего не говорит о личных качествах человека». Данная группа относительно устойчива к влиянию любых религиозных идеологий, однако здесь тоже нельзя исключать возможность пересмотра нигилистских взглядов в случае эмоциональных, психологических потрясений человека. Другое наше исследование, которое мы проводим в рамках нашего центра, где мы изучаем семьи экстремистов и террористов, подтверждает в общем -то, то, что семьи... Молодежь из семей с девиантным поведением, с девиантными отклонениями или нерелигиозные семьи, они как раз и предоставляют такую почву для развития радикальных идей. А в, и в целом для сохранения стабильности общества, предотвращения радикализации молодого поколения, крайне необходимо найти новые каналы и способы ценностного, обычного, от слова обычай. И идейного воздействия на него со стороны старшего поколения в условиях глобализации и информатизации общества. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы? Да. Да, кратко только. Извините, пожалуйста, в вашем анализе я не услышал такую категорию. В Татарстане же достаточно много смешанных этнических семей. Да, то есть русские татары, вот попадали ли они в вашу выборку, и если да, то какие взгляды в этих семьях, какое религиозное или нерелигиозное воспитание дают детям, и ваш прогноз, устойчивы они или неустойчивы к вербовке? Да, конечно. Здесь проведен анализ лишь студентов татар. Естественно, в нашей выборке были и русские, и смешанные студенты от смешанных пар, и студенты других национальностей. Ну, вот то, что не вошло здесь в анализ, действительно семьи, где родители являются представителями разных национальностей, а соответственно и разных религиозных взглядов, чаще всего писали, что не определились. То есть они не не относит себя ни к тому, ни к другому. То есть ну, Здесь надо и глубже, конечно, рассматривать, но мы пока рассматривали лишь э, татар. Но они себя атеистами? Встречаются и те, кто называют себя атеистами, э, верят, что есть что-то свыше, э, наверху, но не, э, не определяют, кто это конкретно, да, не относят себя к какой-то конкретной религии заметку. Дело в том, что я вот говорил больше по, ну, по исламской части, хотя на самом деле у нас были недавно да, события, в том числе связанные с деятельностью неонацистских групп. Да? И вот там тоже были, кстати, из смешанных татарских семей, да? люди с татарскими фамилиями. Вот как... То есть вопрос о том, что есть социальная радикализация, есть люди с определенным психологическим складом, и выбор радиологии это может состоять просто случайно. Он может попасть, как и в неонацистскую группу, да? так так в какую-то радикально-исламистскую группу. То есть это скорее вопрос там, случайности или тех социальных связей, которые у него превалируют. Спасибо. Да, Ринат Файкович, я думаю, что это тема для дальнейших исследований. И поскольку Ильдар Хазрат баезитов не смог прийти, то мечеть Ердем представляет Абдулязис Хазрат, извините, как фамилия? Давлетшин. Абдулязис Хазрат Давлетшин и тема его доклада. А работа с мусульманами в местах лишения свободы. Пожалуйста. Ассаламу алейкум рахматуллахи Ильдар Хазрат Байзитов выражает сожаление, что не смог присутствовать сегодня, и поэтому от его лица доклад зачитывать буду я. Тема сегодняшнего моего доклада – «Особенности работы имама в сфере профилактики конфликтных ситуаций на религиозной почве при взаимодействии с верующими в условиях мест лишения свободы». Знаете, однажды, беседуя с одним социологом, он задал мне вопрос. Абдулязис Хазрат, а у тебя в трех поколениях выше есть хоть один человек, которого когда-то то сажали в тюрьму? Я сказал, нету. Он говорит, ты что, не местный? Оказалось так, что по мнению этого социолога, что практически каждый гражданин Российской Федерации столкнулся с тем, что в трех его поколениях выше кто-нибудь досидел. Либо это кража, убийство, либо еще что-нибудь. Но он когда-то он привлекался. <клёх> так немного, чтобы мы проснулись. На самом деле отбывают наказания в исправительных учреждениях республики Татарстан больше 15,5 с половиной тысяч человек. Это огромная сумма, это огромное число людей. Вместе с этим и увеличивается число мусульман, которые тоже туда и попали. Одно из последствий этого – формирование так называемых тюремных джамаатов, которых мы знаем, есть и там красные, есть и черные, а есть еще и третий джамаат, его мусульмане называют, либо бородатый, либо еще как-нибудь. И, к сожалению, такие люди они потом и э, портят э, сказать, статистику в нашей республике. Итак, руководство УСИН открыто заявляет об этой проблеме. Увеличение их числа связано с ростом общего количества осужденных за преступления террористического характера и экстремистской направленности. Подобные осужденные, попав в тюрьму, объединяются, приобретают вес и влияние. Так что многие осужденные охотно присоединяются к таким группировкам, к таким джаматам, получая тем самым защиту их». В результате нередко получается, что в тюрьму садится один экстремист, а выходит оттуда уже 10 последователей этих людей. Вся эта статистика для чего? Мои уважаемые братья, что когда эти люди выйдут оттуда, и они будут ходить просто по улице Казани, либо по любой другой улице Российской Федерации где-нибудь ночью, Мимо будет проходить наш родственник, который, возможно, пострадает от рук этого человека. Это глобальная проблема, ее нужно решать. Я сейчас попытаюсь привести некоторые примеры, с которыми мы столкнулись в нашей практике, работая с заключенными. Первое. Кто же подвержен риску вступления в радикальные организации среди заключенных больше всего? Довольно часто по совершенно банальным причинам жертвами радикалов становятся именно молодые люди. Кстати, статистика, за последнее время в тюрьму попадают как раз-таки молодые люди возраста меньше 30 лет. Один пример. Осужденный, звать его Андрей Левин, отбывающий в настоящее время наказание в исправительной колонии номер 2, уже два раза возвращался за решетку. Сейчас сидит третий раз. А вообще он уже как бы три раза там то есть третий раз там сидит, попадает, ворует сотовые телефоны. Из своих 29 лет, 7 лет молодой человек провел за решеткой. Через год у него освобождение. А что там будет, Андрей пока не представляет. Дальше что будет происходить? То есть он уже три раза за и тоже сидит, где вероятность, что он там четвертый раз не окажется. Кстати, у Андрея есть среднее специальное образование. Он окончил лицей по специальности оператор междугородней и международной связи, но фактически ни дня по профессии не проработал, оказался невостребованным на рынке труда. К чему я это все? У нас... То есть в зонах предусмотрена такая программа. Человек, который туда попадает, он может, на, то есть пока отбывает срок, приобрести какую-то профессию. Кто-то газосварщиком, кто-то электриком, еще какие-то профессии. А некоторым даже 2 три таких профессии получается освоить. Но выйдя из таких мест, придя в Казань, либо в какой-то другой город, ни один работодатель не очень-то торопится принять такого человека к себе на работу что вследствие вызывает агрессию таких людей. Он говорит, что такое, я же за свое преступление перед государством долг отдал, я же вину искупил, так почему же каждый меня проверяет, я сидел или не сидел? Куда он пойдет, этот человек? Ему кушать-то надо? Он опять этот же телефон сворует и опять туда же сядет, где его будут кормить, и он получит четвертое свое образование в зоне. Выйдя, опять работу не найдет и опять туда же сядет. И вот такие же люди, эти молодые люди, они становятся недовольными социальной системой нашего государства. Абсолютно недовольны. И это очень легкая мишель для радикалов. Он говорит, слушай, ты знаешь, здесь все несправедливо. Он говорит, да, знаю. А ты хочешь со всеми этими людьми рассчитаться? Да, я хочу с ними рассчитаться. Он приведет ему пару нескольких цитат к вырвет из текста, и этот человек за пару дней может стать радикалом. И вот наша с вами ответственность, то есть э, мусульман, да, в частности, и других конфессий заниматься с такими людьми, заниматься их э, адаптацией и ресоциализацией по выходу оттуда, и пока они там же находятся. Какой вклад э, мусульманский мир э, вносит для решения этой проблемы, этого замкнутого круга? До недавнего времени у мафтиатов регионов России не было определенной концепции религиозной работы с осужденными. Первый шаг в данном направлении был сделан именно духовным управлением мусульман республики татарстан еще в одиннадцатом году то есть в 2011 году совместно с уфсин по республике татарстан было подписано соглашение о сотрудничестве после чего в структуре татарского муфтията на тот момент уже появилось три сотрудника три обученных имама которые непосредственно работали с мусульманами которые находятся под заключением в заключении для более плодотворной работы в направлении исправления осужденных проводятся на регулярной основе круглые столы для сотрудников спецслужб и представителей Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Также проходит обучение тех же имамов, которые работают с осужденными. В исправительных учреждениях Республики Татарстан находится более 500 мусульман. То есть те, которые посещают мечети. Это, вы же, наверное, понимаете, что человек, который пришел в, ходит в мечеть, прям, как сказать, религия ислам, в кого вошла с молоком матери, этот человек навряд ли телефоны воровать будет. Там эти 500 человек сидят как раз-таки не за кражу телефонов, а за, все, за совсем другие свои грехи, так сказать. И эти люди, если с ними не работая, они станут большой проблемой для, наш, для нас с вами, для нашего государства. Что делает духовное управление мусульман, чтобы решить эту проблему? То есть мы постарались создать все условия, чтобы они исполняли свои религиозные обязанности То есть для этих мусульман, Практически в каждой колонии республики Татарстан есть мечети, где они могут молиться и изучать религию. Но чувствуется нехватка работы духовенства в этих местах. Поэтому руководством духовного управления мусульман в лице Ильдара Хазрата Байзитова принято решение, чтобы каждому исправительному учреждению должен быть представлен свой имам, который будет проповедовать традиционные ценности нашей религии. Если мы сейчас не возьмем это под контроль, то верующие люди найдут другие источники, откуда могут возникнуть различные деструктивные течения. Все мы знаем, что если у человека есть какой-то вакуум, недостаток -то знаний Он все сделает, чтобы эти знания достать. Сейчас практически в каждой колонии, практически у каждого человека есть сотовый телефон, доступ к Гуглу, есть уйма. Угу. Продолжим. В частности, для дерадикализации осужденных имамы занимаются просветительской деятельностью. Ежегодно, кстати, к слову, ежегодно выделяется во время Курбан-Байрама для всех заключенных республики Татарстан продукты питания, вне зависимости от их веры или неверия. То есть на 15,5 тысяч осужденных выделяется более 5 тонн мяса в этот день, плюс другие продукты питания, как мука, рис, гречка там, и овощи с фруктами. Также, как уже было сказано, имамы посещают на регулярной основе два раза в неделю колонии исправления наказания. Еще такой тоже немаловажный момент. Духовное управление мусульман работает не только зонами для взрослых, но и посещает интернаты для детей, осужденных с девиантным поведением. В одно из таких мест я хожу сам и столкнулся с таким случаем, то есть у меня группа есть, я первый раз к ним пришел и спрашиваю, тебя как звать, тебя как звать. Все Ирина, там такие татарские имена называют, я один сид, а я Абдулла. А лицо у него, знаете, вот ну, православное. Я говорю, ты давно Абдулла стал? Он говорит, я своего папу не видел, но говорят, что он был мусульманин. Я спросил, какие у тебя цели в жизни? Он говорит, единственное, что я хочу, это отомстить всем тем, кто навредил мне там. То есть, когда он был на свободе. Одну минуту, пожалуйста. Да, да. Все, у меня время закончилось, да? Да. А, еще одну минуту даете. Ну и работа с такими людьми, то есть, в частности, с этим подростком, она дала уже какие-то результаты. Этот парень осмыслил свои взгляды, которые были до этого. Научился читать намаз, и у него теперь такое намерение по выходу оттуда немного поменять курс своей жизни. На этом мой доклад заканчивается. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы.